Здравствуйте, дорогие земляне и инопланетяне! С вами писатель-эзотерик Лена Воронова. И сегодня, 18 августа 2018 года, мы приступаем к трансляции, к очередной трансляции. Благодарю всех, кто входит. И сегодня буду рассказывать о продолжении нашей Школы Ангелов и удивительных путешествиях, которые мы сейчас проводим и видим то, что происходит с нашими учениками. Спасибо за лайки, очень приятно. Самое поразительное и удивительное, вначале мы говорили о том, что август — это тот месяц, когда особенно активные ангелы-путешественники и вот эти самые ангелы-путешественники с большим удовольствием отправляют своих подопечных в разные края, страны и даже на соседнюю улицу. И при этом чувствуют огромное удовольствие и радость от того, что могут быть нам полезными. Такие небесные помощники есть в жизни каждого человека. Так как каждому человеку очень важно... Звонок в прямой эфир, да? Каждому человеку очень важно получить свои огромные, феноменальные впечатления. И эти впечатления затем мы с вами оставляем в книге жизни. Мы оставляем не просто в книге жизни, а оставляем в жизни прошлых и будущих поколений. Да, спасибо за лайки, очень приятно. Чем больше впечатлений остается в нашей жизни, тем более насыщенной становится жизнь наших потомков. Нас так учат специально, скорее всего, учат нас тому, что у нас есть одна единственная жизнь, и больше ничего не будет и нет. Но... Многие традиции придерживаются другой истории. И даже в Библии порой мы читаем удивительные несовпадения того, что они считают про прошлое воплощение, которых якобы нет. Да, спасибо за лайки, очень приятно. Но так получается, что человек... Обязательно, особенно в наше время, бывает в тех местах, где он был особенно счастлив. Вот мы сейчас в Школе Ангелов находим те точки, где мы были особенно счастливы, и те точки, в которых сейчас мы можем получить эту поддержку, силу места, силу планеты Земля. У каждого человека есть такое волшебное место, где он получает свою Силу. Вот эти места силы у нас уже припасены на последние уроки. У нас осталось всего два урока, но то, что уже прошло, оно уже сильно. Я сижу и восхищаюсь, проверяя задание школы ангелов. Благодарю всех, кто вдумчиво сдает эти самые уроки. Я просто знаю, что сейчас у нас в основном Наши ученики в эфире и в трансляции находятся, поэтому я так много говорю про школу ангелов. И у нас с вами счастье великое: то, что вот этот август мы можем посвятить каким-то своим чудесам и своим волшебным делам. Этих дел становится с каждым годом все больше и больше, потому что сначала мы живем в одиночестве, ну, то есть мама, папа, мы. Затем появляется любимый, любимая. Затем появляется малыши, либо появляется какая-то работа, и малыши в виде собачек, кошек, рыбок или еще кого-то мы все время стараемся заботиться о ком-то, так как мы в течение многих-многих столетий учимся заботиться друг о друге и о, о разных других существах. Если у нас нет в виде заботы животного и еще кого-то, то у нас в виде заботы есть все, что угодно. Вот, пожалуйста, может быть вот такое животное, может быть вот <свят> такие предметы могут быть, может быть тот же компьютер. То есть все равно мы найдем что-нибудь, о чем заботиться и на чем впечатляться. Чем больше этого всего будет происходить, тем больше мы с вами получим наших правильных чудес. Сейчас расскажу маленькую тайну. Однажды э, я решилась на регрессию полную. Полная регрессия происходит очень в течение нескольких дней, где-то от э, полутора до четырех часов. Вот в течение нескольких дней я впадала вот в это коматозное состояние, смотрела, что то Не могу рассказывать, сколько воплощений пробыла на этой планете, это неправильно, но могу сказать, что на все эти много воплощений я нашла всего четыре очень ярких эпизода своей жизни. Я была просто поражена. Оказывается, множество жизней мы живем для того, чтобы получить вот один маленький эпизодик, который, возможно, будет длиться от нескольких секунд и до часа. Остальное все время мы проживаем как раз ради этого всего. И это интересно. Но у нас есть шанс вот этих впечатлительных эпизодов в своей жизни, в настоящее прошлое и будущее, даже в прошлое, добавить больше. Если мы будем более внимательны, если мы станем такими Шерлоками Холмсами и будем что-то наблюдать. Что-то изучать, что-то чувствовать, что-то помнить. Спасибо за лайки. Очень здорово. Вот. Еще есть по поводу путешествий маленькое замечание. Если вы собираетесь в путешествие, обязательно... Вот сейчас это важно обязательно, уезжая из дома, выпейте стаканчик водички. Зачем? Таким образом вы поддерживать будете энергии своего дома в том состоянии, в котором вам необходимо. И дома никогда ничего плохого не произойдет. Дом будет понимать, что он где-то с вами на связи. Мы все на связи при помощи эфира. А эфир состоит из вот этих газов воздуха, которые мы называем да, воздуха, и определенного типа испарений. Вот сейчас кажется все сухо и ничего нет, но при этом вокруг, вокруг висит огромное количество капелек, которых мы не видим. Эти капельки испарения и есть тот самый интернет, по которому идет проводимость. А нам очень важно, и иметь очень мощную, сильную проводимость для того, чтобы слышать и чувствовать другой мир. Это секунды. Ты в секунду можешь почувствовать, что что-то дома так или не так. Буквально, даже миллисекунд. Все происходит вот буквально в миллисекунд. Еще раз повторюсь. Чем больше у нас связи с нашим домом, тем спокойнее и расслабленнее мы отдыхаем. Подумайте о том, что вы хотите спокойно, расслабленно отдыхать и не думать, что там произойдет дома без вас. А вот этот стаканчик водички, такая элементарная техника, она может вам дать много спокойствия, радости и гармоничного пребывания в том месте, в которое вы поехали отдыхать. Маленькую технику рассказала. Поговорила 9 минут 7 секунд. И давайте мы пойдем к вопросам, если таковые сейчас есть. Так, М -м -м да, присоединяются разные волшебные люди. Татьяна Мороз, здравствуйте. Наталья Старостина, здравствуйте. Что-то у меня улетело, да, Верочка Ивановна, у нас тоже добрый вечер, 22 часа, с добрым вечером вас. Ирина Думан, здравствуйте. Рашид, приветствую, Рашид. Сергей Литовченко, здравствуйте, Сергей. Галя Лещук, да-да-да. Валерий Болдыев, здравствуйте. Валерий Болдыев, вы у меня потерялись. Я вас не вижу. У нас идет процесс познания алгоритма, не забывайте, пожалуйста, очень хочется активироваться, хотя если для вас август месяц такой накопительный, накапливайте информацию, в сентябре тогда стартанем. Но не забывайте, пожалуйста. Татьяна Труба, анализ жизни показал, что я как-то скучно живу. Это я бестолково распоряжаю жизнью или время еще не пришло? У нас в жизни есть несколько удивительных, спасибо за лайки, удивительных этапов. Есть время сохранения энергии, то, что мы разговаривали. Ой, извините, пожалуйста, Владимир Петрович Пресняков. Здравствуйте, Владимир Петрович, очень рада вас видеть. Это неожиданно, внезапно. Но продолжаем. В нашей жизни есть периоды совершенно уникальные. И есть период закон сохранения энергии, есть период очень актив, активации сильной, да, есть период радости, есть период горя. И вот эти все периоды, они, получается, что готовят нас к главной задаче нашей жизни. Иногда мы выстреливаем, живем ярко, а потом бывает спад. Это так же, как в истории. Сначала виток, потом спад. Так же, как в природе. Сначала пустыня расцветает с зеленью, а затем ей очень важно превратиться опять в пустыню, для того, чтобы снова следующее цветение было более бурным, более ярким. Нам так продумали. Если мы постоянно будем на пике, то очень тяжело будет жить. У нас не будет смысла для этой жизни. А когда мы по горкам вот так вот несемся, то у нас то дыхание замер, как это захватывает, да, и летишь вперед, то останавливаешься и начинаешь немножечко задумываться, продумывать. Жизнь на самом деле она не скучная, она просто эпизодическая, поэтому туда. Ну, так, Василий Миронов, о, уже между собой начинает разговаривать, да, я, я, я вам не мешаю, хорошо. Юлия Михайлова, здравствуйте, Юленька. Эд Данилёк, здравствуйте. Наиля Булеева, приветствую. Лена Пасюкевич, здравствуйте, Леночка. Виола Лонная, всегда здравствуйте. Так рада видеть вас, очень нежное платье. Это кофточка, это рубашка вообще-то. Спасибо. Так, пойдем дальше. Наиля Булеева, Светлана Прейстоу. Лена Балабушка и Лариса Коктышева. Здравствуйте, девушки! Рада очень вас видеть. Татьяна Труба. Как ангелы-путешественники взаим... взаимодействуют с ангелами-хранителями и антиподами? Антиподы мешают или наоборот бодрят? Очень хороший вопрос. Ангелы-путешественники очень мощно общаются со всеми иерархиями. И им очень важно в нужное время нас отправить в нужное место. Например, ангел-хранитель никогда, ни при каких обстоятельствах не может человека отправить в такое жесткое, и жестокое место, как освенство. Но миллионы людей бывают в этом месте, смотрят, и некоторые из них даже чувствуют себя там как дома. У меня несколько таких людей было, кого-то я отправляла туда для того, чтобы они пережили свои эпизоды жизни. А кто-то, наоборот, случайно там бывал, и у него происходили вот такие ощущения. Одна девочка рассказывала, что я, говорит, ходила, но девочка после 50 понимаете, у меня все девочки-юноши до, от начала и до конца, потому что именно так нас воспринимают ангелы-хранители. И вот эта девочка, она сказала, что я даже, говорит, отходила с главной дорожки и подходила вот к колючей проволоки и гладила ее. Мне казалось, что я дома. Я говорю, сумасшедшая, да? Но память прошлого, если человек там попал туда в детском возрасте, то, конечно же, он все ассоциирует как свое родное. Такие места хранители не водят. Хранители водят только в исторические места, хранители водят в святые паломнические места, они это очень любят. Они очень любят показывать какие-то эпизоды совместимость с тобой не только в прошлых воплощениях, но еще между воплощениями. Антиподам очень важно тоже поучаствовать в нашей жизни и показать такие места, в которых мы, возможно, были где-то счастливы, где-то несчастливы, где-то мы что-то видели, что-то не видели. Либо просто пройти и посмотреть, чтобы самим когда-нибудь не сделать такую, такое негодяйство, не произвести в своей жизни. Поэтому все у нас рассчитано между ними, мы живем между двумя иерархиями, и между ними все время что-то производим. Такие вот странности и чудеса. А, что-то хотела еще сказать. В общем, они все взаимодействуют и по большому счету являются ниточками. В отличие от ангелов-хранителей и... И наставников, например, они не могут принимать свои решения, ангелы-путешественники. Они обычно читают книжку жизни каждого человека и понимают, в какое время, в каком возрасте какой эпизод жизни человек должен оказаться в том или ином месте. И их задача сделать все, чтобы договориться со всеми и в конце концов, привести человека туда, куда ему нужно, и вот этими четырьмя этапами, о которых мы говорили в первом уроке э, школы ангелов, да, восьмого курса, вот этими этапами привести в ту точку, которая человеку необходима. Неосознанно этим владеют все абсолютно, им владеют мастерски. Но когда ты разумно начинаешь владеть этими техниками, у тебя все. Немножко по-другому происходит, быстрее, активнее, и самое главное, ты начинаешь управлять вот этими событиями. Это здорово. Так, спасибо, Танечка, это здорово, вопрос отличный. Оксана Селиванова, как наладить отношения с мужем, спустя 20 лет ушло понимание. Скорее всего, вы настолько привыкли и породились то вы сейчас перестали видеть друг в друге то, что вас манило вначале. Это нормально, это у всех нормально, но есть такие волшебные, <смех> не ну, скажу не техники, не практики, а волшебные взаимоотношения, которые помогают человеку более ярко прочувствовать другого человека. Но это в том случае, если вы готовы качнуть эти энергии и вернуть то, то чувствование друг друга, которое было в начале. вернуть его можно на уровне уже не юношеской вот этой любви влюбленности, а на уровне взрослой любви, взаимопонимания и чувствования. Но это все опять техники. Техники специально мне сделали школу ангелов для того, чтобы мы выдали все техники. Мы сейчас их выдаем. Так. мои извинения четко, более подробно не могу ответить, потому что опять вот говорит, что техники нужны. Рашид Галбанов. Что правда, я в отпуске от авторов. Рашид, когда у нас происходит написание какого-то произведения, и если нет плана на следующее, вот композиторам, например, поэтам и авторам небольших произведений им немножко легче. Они написали одно стихотворение и могут его не реализовать, идти дальше, написать какое-то количество, а потом уже придет вот это затишье, когда нужно реализовать то, что ты сделал. У меня так происходит практически после написания каждой книжки. Когда я заканчиваю книжку, Приходит вот такое понимание, что нужно что-то с ней сделать, то есть точку окончательно поставить. После того, как вы написали вашу замечательную, скажу так, роман, да, роман в стихах, скорее всего, вам нужно что-то сделать с этим делом, и тогда автор вернуться. Юлия Михайлова. Наша соседка, занимающаяся магией, выпускает кота в общий тамбур. Он там гадит. Наши соседи побаиваются с ней разговаривать, пока мы тоже не решились. Как правильно поступить, чтобы она перестала выпускать кота? Это просто. Вспомните, что не любят коты. Если вы в этом самом тамбуре возьмете и в тех местах, где гадит кот, приклеите с двух сторон скотч, и кот будет в этот скотч влазить, он перестанет ходить туда и заниматься своими делами. Есть еще серия таких вот вещей, которые коты не любят. Он вообще будет пробегать этот тамбур, как сумасшедший. Например, например горчица. Они тоже, коты, очень не любят горчицу. Можно ее там посыпать. и Мы не прочувствуем, люди, а животные очень сильно чувствуют. При этом вы не повредите коту, но он будет очень <смех> недоволен. С соседкой разговаривать можно. Простые две вещи, которые в народе всегда используют. В кармане перекрещивайте пальчики, либо складывайте фигуру. Разговаривайте, если человек работает с низкими энергиями то они к вам подходить не будет, вы будете для них э, своим человеком. А если свой, то на него не надо нападать, надо дальше идти и все будет нормально. Извините за простые, ну просто простые иногда бабушкин способы, методы действуют очень хорошо. Нужно и сказать, если вы выпускаете вашего котика, пожалуйста, сами выходите и убирайтесь за ним иначе нам придется посыпать или полить хлоркой тогда котику тяжело будет тут ходить и вам возможно тоже все ничего не бойтесь потому что ваши страхи увеличивают вашу зависимость от этого человека а мы все считываем эти энергии и можем стать из-за этого не просто пафосными а еще заболеть звездной болезнью поэтому не надо друг друга как-то боятся, мы все своеобразные, но если я не хочу, на меня никто не, ничем, никак не сможет подействовать. Татьяна Яковлева. Как мне заставить себя учить иностранный язык? Только одним методом. У вас должна быть четкая мотивация, зачем вы это делаете. Зачем вам? Объясните себе, зачем вам нужен иностранный язык. Вот, прямо так и говорите. Зачем мне иностранный язык? И прям в строчку пишите, зачем он вам. Как только вы докопаетесь до точки, у вас он сам будет включаться самопроизвольно. Вот я, например, до сих пор не нашла, зачем мне нужен английский язык, потому что я не бываю часто за границей. Но сейчас уже возникает необходимость, потому что очень хочется общаться не только на русском языке, но и на английском, вот в таких вариациях. Вот это моя мотивация. Что у вас? Какая у вас мотивация? Александр Ньюс Роман Дюма был написан с Марса. Планета Аракис ⁇ это Марс. Роман Дюна. Дорогой, а Саша? Я не читала этот роман и не могу о нем судить. Если когда-нибудь прочитаю, возможно, смогу ответить на ваш вопрос, но мне не дают говорить тогда, когда это не касается людей. Произведение — это епархия автора, того земного автора, который его написал. Если он написал его, то можно подключиться через него, но сейчас его нет, и поэтому я не имею права судить или делать комментарии о том произведении, которое я, по крайней мере, не прочувствовала, либо не знаю автора. Иду дальше. Лена Посюкевич. Вячеслав Сегачев. А, здравствуйте, Слава. Лена Посюкевич, какая была связь в прошлых воплощениях у меня с Константином? Стоит прекратить общение? Нет, не стоит. Вы еще не все друг другу сказали. Как только скажете, вас отключат друг от друга. Виола Лунная. Какие еще... Ух ты! А, Улетела, мои извинения. Юля Михайлова, стоит ли нам продать квартиру, чтобы купить дом для бабушки и оставить квартиру, а деньги придут из другого источника? Продать квартиру, чтобы купить дом для бабушки. А почему вы хотите бабушку забрать из предыдущего места? А ведь ей там очень уютно. У меня четыре варианта этого ответа. Не могу озвучить. Земфира, кто для меня муж в прошлом? Наставник. Алекс Ньюс Лена, скажите, кто со мной еще работает, кроме хранителей? Знаете, Саша, если бы вот та фамилия, которую вы озвучиваете, если бы этот, эта структура приходила к вам, вы сейчас уже работали бы в правительстве Москвы. Но так как вы, Сергей Таюшев, здравствуйте, очень рада вам. Но так как вы еще, я надеюсь, уже не сидите дома, но так как вы где-то там, не в правительстве, скорее всего, вы слышите что-то подобное. Обычно, когда человек начинает заниматься подобными вещами, как бы к нему приходят сначала авторы. Они рассказывают концепцию, выдают план действий, выдают вариации исполнения в разном варианте, в том числе и в художественных произведениях, иногда порой тоже. И после того, как человек понимает всю структуру и всю модель того, что он создает, вот там уже могут приходить и большие, серьезные личности. А, кстати, такой вопрос. А были ли вы под памятником Долгорукова Прямо под его пальцем внизу. Для интереса сходите и... Послушайте, у вас будет там очень интересное слышание, и вы что-то важное для вас подчеркнёте. Сейчас лето, тепло, вполне можно туда сходить, и, по-моему, там сейчас перед Долгоруким нет ничего. Может, ну, даже если есть, можно чуть подальше отойти. Будет интересно. Анна Кознякова, как повлияет на меня разрыв с Алексеем? Отлично, просто великолепно. Вы станете более самостоятельной, вы начнете оглядываться и найдете человека, который более, больше будет вас ценить. Так, про иностранный язык мы сказали. Найля Булиева, советуют ли мне хранители комнатные растения? Если да, то какие? Можно ли получать их в подарок? Да. Домашние растения, комнатные растения. У меня растения, как домашние животные, это то же самое. Они с большим удовольствием живут у тех людей, которые хорошо чувствуют землю. Если вы замечательно чувствуете землю, и вы земной человек, тогда вперед и к растениям. Хранители такие вещи обычно не советуют. Они отдают решение в наши руки – Говорят, если хочешь, иди заводи. А я тебе помогу с ним контактировать. Это все наше личное, собственное решение. Поэтому пусть, <пусть>, пусть это сами люди решают. Потому что все, все что нас окружает вот физическое, хранители нам помогают только три вещи обрести. Сейчас тайны буду рассказывать. Первое ⁇ это святые... Предметы, которые можно в дом занести, например, образа, иконы, свечи, книги, литература вся, связанная со святыми, с правилами жизни на земле, 10 заповедей, например, есть, есть, я знаю, много людей, которые 10 заповедей в доме не могут э, держать, их прямо потряхивает, убираешь эту книжку из дома, и они успокаиваются, живут нормально, то есть совесть считывает это все. Это первое. Второй момент, они, вот сейчас скажу, не очень, возможно, приятная для некоторых вещь, но они с нами выбирают нижнее белье. Для них очень важна вот эта часть нашей жизни, то, что касается тела. И то, что касается тела, они обычно помогают нам это забрать. И третье, они нам помогают с продуктами. С тем что мы в себя заталкиваем еда лекарства еще что-то вот с этим они нам помогают все остальное это на наш выбор и на нашу волю что захотели то взяли захотели пальмами все обставить и ходить вот так вот это ваше решение делайте свои пальмы делайте пальмовую там, плантацию у себя в доме а в целом они конечно вот Кроме вот этих трех пунктов им все остальное не очень интересно. Наталья Старостина, проскочил вопрос. В 28 сына ДР будет 7 лет. Я могу ему как-то поволшебничать насчет его здоровья? Знаете, он сам, скорее всего, поволшебничает в день своего рождения по поводу своего здоровья. Самое главное, постарайтесь выполнить его желание. Особенно связанные вот с этими тремя частями, о которых мы сейчас говорили. Видимо, для вас говорили. Посмотрите, что ему захочется. Если ему захочется на американской горке, пожалуйста, сводите ребенка и покатайте, потому что таким образом он укрепит иммунную систему. Это будет его увеличение, его здоровья на будущую жизнь. 7 лет – это гра грань между детством и взрослостью. Семь лет мы все становимся взрослыми. К сожалению, до семьи у нас детства, а дальше уже мы поверслели. Поэтому, смотрите, у него будет первое в его жизни взрослое желание. Если исполните дальше, он начнет, он точнее поймет, как ему самому исполнять свои собственные взрослые желания. Вера Бризгина, здравствуйте, Александр Песков. Здравствуйте, дорогой Саша. Очень рада вас видеть. Татьяна Яковлева, Лена, как мне, а так, иностранный язык уже, да, прошел. Татьяна Труба, хочу построить монументальное сооружение, чтобы у людей было место, куда ездить в путешествие. Это моя история или считанная с другого человека. Это ваша, Таня, история. У вас не просто монументальное сооружение, у вас доходный дом, Ваша вашей истории есть. И дальше что вы будете с этим доходным делать, домом точнее делать, и... Какие элементы в него вносить, это ваша история. Это у вас прописано в судьбе, и оно обязательно случится. Потому что если вы сделаете такого огромного младенца, где-то на чем-то, на шарике или еще на чем-то, это будет просто великолепно и будет местом силы, потому что вы с вашей неуемной энергией, вы с вашим пониманием мира сможете вложить в сам проект уже те самые Божьи энергии, как в храмах. Это будет замечательно. Наташа, доброго дня всем. Стоит ли мне ехать в Бердянск в сентябре? Конечно, стоит. Там же готовится вам чудеса. Очень ждем этого момента вместе с вами. Алекс Ньюс. Не скажете, я могу актером стать есть такая линия, Можете, Саша, можете. Тогда вам придется очень хорошо развивать память, чтобы вы могли помнить помнить все, что очень много текста учить придется. Если поработаете с памятью, то актерская, даже не актерская, а в большей степени. Давайте такой пример перейду. Вот есть Владимир Вольфович Жириновский совершенно уникальный. Человек. Есть два разных человека. Один имидж, а один вот такой человек, которого мы не знаем, да, очень скромный, талантливый, э, феноменально эрудированный и умный. Вот. И есть один человек-актер и один человек жизнь каждый день. Вот у вас тоже есть такое двойное дно, только вы себя не, недооцениваете. Биола лунная. Жемчуг называют камнем слез. Правда ли, что его можно носить лишь в паре? И как лунный камень насчет на растущей луне, дабы избежать проявления отрицательных лунных качеств. Подходят ли мне эти волшебные минералы? Жемчуг, уже говорили про это на одной из трансляций. Жемчуг это очень дорогой камень. И его выносят именно очень состоявшиеся и состоятельные люди. Это не слезы, это подарок Нептуна, подарок моря, океана, и это та драгоценность, равноценная с бриллиантом. Вот жемчуженка и бриллиант, они примерно одинаково рождаются и одинаковую энергию несут в этот мир. Энергию изобилия, богатства, энергию преломления определенных эфирных энергий. Э, да, масло масляное, простите, повторяю. Чем больше, чем выше, точнее, по социальному положению находится человек, тем охотнее он принимает в свою жизнь эти камни. Если посмотрите, то все королевы, все короли обязательно либо в отделке, либо где-то носили жемчуг. Это правило. Потому что они понимают, если ты король, значит ты человек, владеющий землями и водами. землями и водами. Следовательно, если вы находитесь на этой вибрации, на высокой вибрации, самого высшего социального слоя пожалуйста носите к сожалению людям не очень состоявшимся внутри я не говорю по, по финансовым соображениям а по духовным качествам богатство и богатство и бедность это вообще такие забавные вещи которые люди придумали ты можешь быть очень богат и при этом можешь находить находиться в состоянии вот этого недопонимания мира, и ты будешь бедным. Вот так. Если вибрации не совпадают с жемчугом, его, конечно, лучше не носить, потому что он будет приносить разочарование. Как раз вот на этой почве. Тебе все время чего-то будет не хватать. Тебе будет не хватать того, что есть у соседа, того, что есть у какой-то барышни по телевизору или в Инстаграме, или еще в какой-то сети. Тебе все время чего-то будет не хватать. Только самодостаточные люди могут носить женщин. С лунным камнем немножко по-другому. Лунный камень это отражение космоса, не только Луны, вообще всего космоса. Если вы определенным образом осветите этот камушек, вы внутри увидите целую Вселенную. Именно таким образом делается этот камушек. Если вы готовы любить всю Вселенную, и если вы готовы делиться своими энергиями, носите лунный камень. Если не готовы, если вы закрыты, и улитка, извините, в своей раковинке, иногда рожки выбрасываете, а иногда их закрываете, то тогда лучше лунный камень оставить вот тем людям, которые... Очень широкой душой. Хотя люди даже, те, которые с широкой душой, они стараются закрыться от этого камня. Кто-то считает его дешевым, кто-то считает его недостойным себя и так далее. Но этот камень действительно усиливает паранормальные способности человека. В самом начале, когда у меня только начиналось слышание, первое, куда меня погнали, это прямо вот Правильное слово говорю. Не отправили, а именно погнали. Вот магазин камней, и там я выбрала четыре вида камушка. Меня вот удивил, конечно, вот этот вот лунный камень. С его э, возможностью выдавать голограммы Я на нем училась нескольким удивительным практикам, которые рождают э, вот... Виртуальный экран. У нас это впереди, но в фильмах мы уже посмотрели, возникает голограмма, и ты на ней можешь видеть события. Вот этот камень, он вызывает при определенном твоем состоянии, входит в твою вибрацию, и вы вместе создаете вот этот экранчик, на котором можно смотреть. То есть этот камень может выдавать планшетик. И вот такая история. Да, Иду дальше. Так, ладно, Василий Миронов, вы сейчас комментируете кого-то другого, я вам не нужна, поэтому иду дальше. Лена Назаров, здравствуй, Леночка, дорогая. Как понять, родной или человек встретился? Ведь разные степени роства могут быть. Если к человеку просто магнитом тянет. А, это, это хорошо. У нас есть какое-то количество близких душ, которые очень важны нам в нашей жизни. Спасибо за лайки. И они обязательно встречаются. Я таких людей называю земные ангелы. Когда ты приклеиваешься и не можешь оторваться. И первый раз его увидел, но при этом ты с ним наговориться не можешь. Ты его видишь и прямо вот у него такая же история. Поверьте, между... Спасибо за лайки. Между нашими воплощениями у нас бывают истории, связанные с ангельскими воплощениями. Многие мне не верят, конечно, но э, как они там рассказывали о том, что чтобы душа не ленилась, между воплощениями у нас есть слишком много времени. И когда мы отработали вот эти наши непонятности прошлых воплощений, то у нас есть еще много времени. И чтобы это время не тратить даром, нас отправляют к какому-то человеку в качестве его помощника, небесного помощника. И мы можем ему помочь. Спасибо за лайки. И вот эти части жизни, они у нас иногда совпадают с какими-то людьми. Например, два человека в теле. Рядом с ними два хранителя. Хранители тоже имеют особенности, когда у них есть либо женская энергия, либо мужская энергия. Та и другая энергия — она очень полезна. На самом деле, человеку делает все душе, точнее, делать вс для того, чтобы он познал и женскую, и мужскую часть. То есть в телах мы бываем разных, и для нас это правильно, познать и женскую, и мужскую. И когда мы познаем это, мы становимся мудрее, талантливее, мы, мы начинаем понимать друг друга, почему кто-то так поступает, кто-то так. Почему мужчины, например, начинают понимать женскую логику? Потому что сами побывали в этой шкурке, что называется, и поняли, как это все работает. А нам самое главное понять, как работает. И вот когда встречаются два земных ангела, их тянет безмерно друг к другу, и они, вспоминают те свои истории, не могут их вспомнить по-настоящему, как мы э, вспоминаем, например, стихи из детства, но вспоминает душевно при помощи каких-то определенных тактильных ощущений, иногда даже тактильных. У меня иногда бывает, я сейчас уже очень редко бываю в метро, но бывает так, что проходит человек, касается плечом, меня как из душа, потом он оглядывается и говорит, «Ой, здравствуйте, Вы так давно не виделись», и начинает со мной разговаривать, разговаривать, разговаривать, и я слушаю, слушаю, слушаю, а потом раз, говорит, «Ой, я, наверное, вас перепутала. А вас так зовут? Я говорю, нет. Ой, извините, пожалуйста, Все. В общем, встретились два человека, две души. И если есть возможность общаться подольше с таким человеком, это счастье великое. Особенно, если этот человек отвечает взаимностью. Идем дальше. Земпира. Лена, как помочь внучке постоянные запоры? Всего семь месяцев обращались, не помогает. О, на 7 месяцев-то это же очень рано. Вам можно только массажики делать определенного типа вида. И, и, и если нижняя часть меркабы отключается, там еще может помочь мягкая, легкая водичка с магнием. Если, конечно ребенок захочет, точнее не ребенок, если матушка согласится на это, но по идее, если она кормит грудью, то есть смысл ей самой попить воду с магнием, тогда она и ребеночка накормит, и вот запоры прекратятся. Там просто нужны правильные движения. Скорее всего, вам нужна хорошая детская массажистка. Может быть, стоит связаться с нашей замечательной Татьяной Трубой и у нее спросить, потому что Татьяна очень большой специалист вот в направлении младенцев и детей, которые подрастают. Давайте вы посоветуетесь, Танечка вам посоветует правильные выходы из этой, из этой ситуации. Я не по, по педиатрии не очень, а хранители у ребенка, они с мамой общаются, и если рядом мамы нет, то разговаривать не будут. Так. Любовь Семенова. Можно ли ставить фотографии родственников и иконы на одну полку? Это зависит от того, как вы их чувствуете. Если вы чувствуете своих родственников точно так же, как образа, то, пожалуйста, ставьте на одну полочку. Но могу сказать, если они... Ушли в мир иной, например, и что-то не очень приятственное делали в жизни, то им придется очень туго, если они будут рядом с, со святыми образами стоять. Им придется тянуться к ним, а это не всегда сразу получается. Получается, но проходит какое-то время. О! Светлана Обухова, какой милый ушастик. Да, это у нас зайчик-зайчик с этой стороны. Вижу, вижу там все время. Да. «Алекс Ньюс. Супермен существовал в каких годах? Я его знал?» Саша, вот на этот детский вопрос я не отвечу. И ваш хранитель тоже не ответит, потому что для него это тоже детский вопрос. Если мы говорим о суперменах, они существовали всегда, просто по-другому назывались. Они были богатырей разных-разных вариантов и в разные это, места отправленные нашей планеты. И вот этой богатырской силой они отличались. Если о них идет речь, то тогда можем почитать былины. Сказы, сказания, там все рассказано. И, конечно же, будучи в прошлых воплощениях, мы все встречаемся с какими-то такими былинными богатырями, которых потом наделили еще большей силой, чем она была в действительности. Например, Илья Муромец, э, совершенно реальный человек, но его наделили большими полномочиями и большой силой. И это было правильно сделано с точки зрения славянского народа. На как узнать возраст души? По версии Жули По в общих чердах, чем дальше от начала года, тем моложе душа. По другим данным, Козерог самая старая душа, а Водолей самая молодая, где истина, как по вашей версии. По моей версии, на этот вопрос отвечали очень странно тоже. Они сказали, что все очень индивидуально. Нет четкой градации, Козерог, Телец, Водолей или кто-то еще. Вот в этом отношении они говорят, что по большому счету не не так важно, важны другие истории, связанные с тем, как человек себя чувствует в мире и какое у него окружение. Чем более молодое окружение, тем моложе будет чувствовать себя человек, и у него его матрица будет работать в другую сторону. Чем больше человек будет чувствовать те моменты, в которые, возвращать точнее моменты те, в которых он был счастлив, тем больше радости он будет получать и, следовательно, опять же, будет возвращаться в тот возраст и будет помолодеть его матрица. Все очень индивидуально мне не дали. Я очень хотела по этому как раз направлению сделать целый курс. Обрадовалась, там, все, говорю, какая хорошая идея. Мы сейчас научим всех быть молодыми. А нет цикла. Так же как нормы нет в нашей жизни. Точно так же нет вот понимания, когда, в, каком, в какой период человек может стать абсолютно моложе. Зависит от него. И самое интересное зависит от его собственного желания. Оказывается, каждый человек на нашей планете может захотеть стать молодым. И у него это великолепно получится, если он сам себе разрешит быть моложе, чем он есть на самом деле. Быть моложе э, своих одноклассников, однокурсников и так далее. Все от нас зависит и нам дают эти возможности, фору такую, так, Анна Кузнякова, очень хочу в школу ангелов. Как начать учиться? Благодарю за ответ на предыдущий вопрос. Вы как добрая волшебница подарили мне надежду и веру. Надежду и веру нам дарят хранители. Я просто немножко озвучиваю те слова, которые слышу. В школу ангелов поступить достаточно просто. У нас есть сайт 1000ангелов.ру, либо сайт lenavorunova.ру. Можно зайти на страничку расписания, посмотреть там курсы и войти в любой курс. Просто нажимаете на этот курс, там описание, после описания вход в курс, дальше нажимаете понравившуюся клеточку, точнее кнопочку, и дальше все процессы происходят, и вы уже в нашей школе, техподдержка тут же вас находит, и с вами начинают заниматься. По восьмому курсу у нас идет, будет, точнее, в понедельник шестой урок, поэтому на восьмой курс мы уже поздно. А вот то, что касается предыдущих курсов, пожалуйста, заходите, будем рады. Если хотите, можете прийти сразу на девятый курс. Там будет очень интересная программа, но о ней я буду рассказывать в следующую субботу. Да, вообще очень рады, когда приходят к нам новые ученики, у нас очень душевная компания собралась люди из разных стран мира и каждый человек каждый человек несет мощные ангельские энергии которые распространяются все больше и больше и вот это добро вот это счастье вот это внутреннее понимание себя когда оно всех вокруг радует то получаешься таким гармоничным человеком. Я в наших чатах еще ни разу не видела ни одного грубого слова. И меня это безмерно радует. У нас такой мир счастья, скажу так. В Ангелов это так получилось, что это мир счастья, несмотря на то, что много у нас учениц и учеников, достаточно сложно разбирающихся со своими историями, но они молодцы, они все всеми восхищаются. Наташа Старостина, ребенок часто просыпается ночью, приходит к нам спать. Что ему мешает спать в своей кровати? Попробовала поставить ему игрушки стражи. Помогло только на несколько ночей. А, потому что их позаряжать надо. Игрушки стражи. Да. Не причем научите не его самого ребеночка это делать. Например, на солнышко выставил игрушку. Вот она постояла, теперь ну-ка иди ставь на место. Все. Сторожит, сторожит, все, давай спать. И все не будет просыпаться, не будет бояться. Просто в комнате у детей очень часто проходят такие дополнительные каналы, и по ним спускаются не только хранители, но и другие существа тоже. И чтобы сохранить от этих существ и сделать купол над кроваткой, вот есть смысл делать такие интересные вещи. И еще, каким образом, например, лампочку включайте, тоже скажите, ну-ка давай, пусть погреется твой страж, чтобы ночью светил и было тебе спокойно спать. Все, придумайте такую историю, на самом деле вы ее не придумаете, вы ее считаете из каких-то историй, которые уже были. И ребенок тогда не будет к вам ходить, ему у себя будет интересно. Наташа Далматова, мало общаюсь с папой, с ним тяжело. Почему все общение заканчивается спором или его негативом ко мне? Даже звонить не хочу, может, зря по этому поводу думаю. Наташенька, вы вашему папе очень сильно напоминаете вашу маму. А когда он видит маму, то у него сразу противоречия возникают, а вы их активируете. Сделайте все для того, чтобы стать такой улыбчивой барышней и противоположность. Даже если вам хочется с ним поругаться – Вспомните, пожалуйста, нашу школу и уроки, когда мы боремся со звездной болезнью. Или еще раз посмотрите этот замечательный урок про звездную болезнь. И вот этими способами и общайтесь. Сначала будет немножко непонятно ему, а потом он войдет в эту игру и будет в этой играться. И все. Я иногда таким людям даже открыточки дарю специально. Распечатываю на фотобумаге вот те картиночки, которые я там ставила в уроке. И вот говорю, да, подождите, подождите, у вас сегодня вот такая картинка. Это девиз вашего дня. Человек смотрит так и начинает улыбаться, хохотать, либо начинает там шуряет. Я говорю, да, мама, какую грубость придумала. все, я говорю, ну все, я тогда пошла. Мои извинения. Но вы мне дороги, помните об этом. И ухожу. все, после этого у человека происходит такое как бы облегчение. И вы уже перестаете напоминать ему кого-то другого. Наташа Аверьянова. добрый день. Скажите, как быть с Сергеем, что нас ждет впереди? По-моему, мы уже отвечали на этот вопрос. У меня стоит галка, что отвечена мои измени. Юлия Стрельченко, здравствуйте. Наташа Долматова, какой камень камни мне можно носить для саморазвития, везения и так далее? А, Наташенька, очень индивидуальная информация. Если мы сейчас ее озвучим, давайте два камушка озвучим. У вас есть синенький камешек? Я так понимаю, что это... Как он называется? Вы сейчас озвучите его. Есть изумрута, есть еще один камень. Такой голубенький, синенький. Вот он. И, и, и, и... А, а... И еще какой-то камешек зелененький такой. Наверное, это малахит. <связь> <связь> да. На самом деле у вас линейка из 15 камней. Если вы их все вычислите, 15 камушек, камушков, и будете носить в определенном сочетании, вы будете владеть миром. <связь> То есть любой человек, к которому вы придете, он не сможет вам отказать. Что бы вы у него не попросили, он это сделает, если эти камушки будут рядом с вами. Вообще вот эта история с камушками, она есть у каждого человека. У каждого человека есть возможность взять эти камни, если он будет понимать сочетание, свои э, определенные циклы, у него это как раз получится такая мощная программа, когда ты куда бы ты ни пришел, тебя дипломатично везде встречают, и ты не просто нужен, ты... Человек, которого слушают, который очень авторитетен. Я думала, что это глупости. Но прошло время, прошло время, и я поняла, что это действительно так. Потому что вычислила свою линейку из 12 камушков. И вот они работают очень мощно, могу сказать. Я иногда поражаюсь таким моментом, которые они творят и производят. Причем не всегда надеваю на себя. Я сейчас все меньше и меньше нашу украшения. У меня практически их не бывает, потому что я активируюсь иногда не в ту сторону и людям мешаю <laughs> этими своими активациями. Иногда просто в сумочку кладу эти все вещи и получаю результаты невероятные. Просто самое главное, чтобы в каком-то определенном расстоянии, точнее, на каком-то определенном расстоянии от меня это находилось. Это такое, оказывается, учение очень уникальное. Тот, кто знает, тот владеет миром. Так, Найля Гулиева, как я пересекалась в прошлых по с облачениях с моим одноклассником, который очень помог моему сыну? О, это же такая огромная, мощная история, которую мы с вами сейчас будем слушать до завтрашнего утра. Это прям роман можно написать на эту тему. Наталья Тронова, здравствуйте. Марина Уховская, интересная информация, можно... Я для Ирины Михайловой, возможно, я для Ирины Михайлова являюсь небесным помощником, возможно. Невозможно, а скорее всего, <с <с> так и есть. Лариса Морозова. Благодарю за разговор. Подсказка о географическом обществе по тихой бухте закрутилась на следующий же день. Ух, запыхались, слава хранителю. Сегодня были сюда судаке, нам показали только что найденный саркофаг за захоронения с открывающимся люком в виде большого плоского камня в предалтарной части храма, предположительно 12 век. Можно ли узнать имя святого? Ох ты, как замечательно! Нет. Имя святого должен другой человек произнести. Это, это археолог с большим стажем, и это его задача. Я сейчас ему собью программу, если это скажу. Пусть он это сделает. Замечательно. Наталья, мне снился покойный дядя. Я, я помолилась в церкви за него и за наш род. Очень хорошо. Значит, он вам показал, что услышал. И значит, он вам может в чем то помочь. Надо подумать, в чем именно. Благодарю всех, кто сейчас находится на трансляции. Очень вам признательно. Нас 50 человек, 51 со мной. Я очень рада, что вы пришли. Лена Пусетевич, сын Денис заканчивает техником. Подскажите, поступать в институт или армия? Ему и то, и другое принесет очень хорошие дивиденды. В армии он заведет определенных друзей и найдет свою самую главную профессию. А в институте будут очень полезные знакомства для будущей жизни. Тот и другой путь положительный, что там вы выберете. Решайте сами, там и там. Очень интересные результаты. Хотя, если в армию он пойдет вот по армейской линии, у него есть такой шанс. Получится очень... Выс... Не знаю насчет генерала, но там будет какой-то чин очень интересный. Правда, придется уезжать, где-то ездить, перемещаться. но Будет интересно, да. Оля Фрейма, здравствуйте, Вера Бризгина. Если то, что я планировала сделать в октябре, я сделаю в сентябре, результат не изменит, все будет хорошо, это зависит от вас. Я могу сказать, по моему опыту, то, что я пытаюсь сама запланировать раньше времени, у меня обычно все равно оттягивается на тот период, когда мне запланировали. Если у вас получится раньше и вам помогут силы небесные, это будет великолепное счастье. Это замечательно. Наягулиева, обладала ли я в прошлых воплощениях целительскими качествами? Да. Если вы с травами начнете общаться, то и даже вкусы вспомните. Трав. Правда, там к травам еще добавлялись некие конечности животных, например, хвостики белок и. Это нечто прочее, интересное. Василий Миронов, Елена, у меня вопрос. Может мне свое, свои образовательные программы в школу отнести? Что скажут хранители? А если вы придете к директору барышни, взрослые барышни, то она может вам быть полезна? Но тогда они закажут вам свою историю и будете вы ее делать благотворительно. Если вы готовы на благотворительную программу, пожалуйста, работайте там. Аленушка Васильцова. Подскажите, пожалуйста, какое решение мне принять в отношении моего молодого человека Хаяла? Продолжать ли отношения? Живем в разных странах. Пожалуйста, Аленушка. Собирайте вещи и стартуйте к этому своему по Дишаху. Он готов строить семью, но немножко сложные отношения с его другими девушками, которые будут появляться в течение вашей жизни. Если вы к этому готовы, то трудитесь. Если не готовы, то тогда оставляйте эту историю, идите дальше, ищите что-то новое. Лена Федотова. Почему наш общий знакомый, как только собрался на работу, у него опухла нога? Потому что <смех> он боится работать. Боится. Он не хочет работать. Как только нашел, у него тело тут же среагировало и нашло варианты, как можно это, этого не делать. <смех> так, идем дальше, Наташа Долматова. У вас очень нежная, милая футболочка. Спасибо. Я... Внезапность в да. Алекс Ньюс. А, вы, Елена отвечаете, не читаю. Хорошо. Получается, сейчас в России должен быть богатырь-супермен. Зачем вам богатырь-супермен сейчас в России? Ответьте себе на этот вопрос, и тогда вы ответите на все остальные вопросы тоже. Танечка Матвеева, здравствуйте. Леночка, Сарт, приветствую, дорогая. Лариса Морозова, переживаю за судьбу племянника. Могут ли мне подсказать, что я могу сделать для него? Хочется помочь парню, но не знаю, что смогу сделать для него и могу вообще вмешиваться в его жизнь. Не можете, дорогая Лариса. Единственное, что в ваших силах, это когда он сам придет к вам, пожаловаться, вот тогда вы найдете для него правильные слова. А так, с точки зрения небес, то, что вы будете делать, будет казаться хранителем насилием, и вас начнут отключать, и в конце концов он начнет от вас уходить, сбегать, и вы им будете не нравиться, да? Потеряете связь. Просто подождите, либо скажите ему, когда тебе будет нужно что-то, я, возможно, могу тебе помочь. Не обещайте на сто процентов это не нужно делать. Просто скажите Я буду. Если в моих силах я тебе помогу и знаешь, что я у тебя есть. Этого будет достаточно для того, чтобы пробудить его силы и прийти к вам посоветоваться на важную для него тему. Виола лунная, повтор вопроса кто еще из знаменитостей, помимо прекрасной Мерлин Моро, является земным воплощенным? Ангелом. Лично у меня есть серьезное подозрение насчет моей любимой Констанции Буанасье, великой актрисы и великой женщины Ирины Алферовой. Насколько они обоснованы? Ну, могу сказать, что мне не сказали о том, что Мэрилин Монро была воплощенным ангелом. Это был обычный человек с двумя частями души. Точно так же и такая хорошая часть, и такая капризная часть, будем так говорить. Земных ангелов на Земле сейчас в данном времени очень-очень много. Специально делала большую программу о том, как их отличить от всех остальных. Чем они отличаются, какие у них есть особенности, с вашего позволения, не буду говорить. По поводу известных людей могу сказать только одно. Человек, который считает себя достойным всего самого лучшего в этом мире, он всегда будет рядом с ангельской энергией. И этой энергии будет очень много для того, чтобы все остальные люди начали тебя считать земным ангелом. Вот. Нелечка Агдеева. Привет, дорогая. Марина Джагурда. Ангелы авторы придерживаются ли при контакте с нами своего стиля? Почти Рашида я там це не узнала. Почему? У меня тоже была такая интересная история. Вот книжки Желайте друг другу доброе. Вот это восьмая, третий том стихов, восьмая книжка. Перед самым окончанием этой книжки, перед тем, как точку поставить, mm -hmm. услышала вот гитару Владимира Семеновича Высоцкого. Меня тоже поразило несколько элементов того, что я там услышала. Это было потрясающе, потому что несколько стихотворений было написано как Высоцкий, а несколько, как Есенин. При том, что вот этот подхриповатый голос, вот этот именно этот голос и слышался, не какой-то другой. А там было про что-то там, про рощи и так далее, ну, в общем, про природу. И для меня было тоже удивительно, то, что такой вот автор, который имеет свой стиль, свой почерк, вдруг почему-то начал другим почерком писать. Это возможно, это нормально для них, они так делают. Наташа Аверьянова, я не буду вам больше разговаривать про Сергея. Пожалуйста, не задавайте этот вопрос. Хранители закрыли ответ на этот вопрос. Почему, не знаю. Наверное, это ваше решение, и вам очень важно самой принять это решение. Надежда Молчанова, душа моего брата Миши воплощена на земле, не нет еще... У него там еще долго времени, да. Наташа Далматова, ДЗ отправлю вечером до восьмого. Спасибо. Что такое до восьмого? Может, до 18 Если. Но там же можно и 9, в принципе, если получится. Потому что завтра тоже буду проверять уроки. Обязательно. Сегодня проверю. У меня, правда, только когда входила в трансляцию, было одиннадцать заданий и 3. Было, точнее, 14 заданий. 3 успела проверить до трансляции. И вот теперь в трансляции разговариваю Так. А Нармина Гейбатова. Надеюсь, правильно, что... Не могу найти общий язык с соседом. Что делать? Учиться у Марины Джигурды. На самом деле, люди попадающаяся нам по соседству — это наша кармическая история. Если мы не нравимся друг другу по каким-то причинам, значит, есть у нас с вами кармическая история с этим человеком. Есть смысл понаблюдать, спасибо за лайки, понаблюдать за человеком и не выстраивать такую... Хорошо, по-другому. Чистокол из непонимания и большей ненависти. А вот понять человека и, может быть, даже подарить ему какой-нибудь подарок. В моей жизни было несколько таких своеобразных соседей, с которыми я не могла найти общий язык. Но они считали себя такими мощными колдунами, селились рядом и творили свои истории. Вот, а я им мешала все время, перебивала. Сама того не понимая, неосознанно перебивала эти все вещи. Когда начинала молиться, у них там почему получалось. Поэтому меня терпеть не могли. Но в конце концов, после того, как я подарила одному парню шарлотку, а другому парню букет цветов, у меня там полная гармония наступила. И вот, например, у нас иногда соседи там тоже шумят. Я вообще в честь своего дня рождения пришла к ним, точнее, в свой день рождения, я пришла к ним с корзинкой цветов и сказала, в честь моего дня рождения, дорогие соседи, вот примите от меня подарок. Я была удивлена, меня расцеловали, пожелали много-много всего хорошего, и с тех пор у нас отношения очень душевные. Пользуйтесь простыми методами, которые есть у нас у всех на виду. «Алекс Ньюс» О, сейчас, минутку. Наташа Авельянова, скажите, есть люди, которые тайно делают мне пакости? Кто это? Если вы вот так пишете, значит, вы согласились, чтобы кто-то тайно вам делал пакости. Потому что если никто ничего не делает, у вас даже в голове не возникнет подобная мысль знаете, наверное, немножко вы не к тому человеку обращаетесь, потому что я всех очень люблю, я стараюсь изо всех сил понять поступки и действия каждого человека и никого не обижать. Для меня каждый человек ценен. Алекс Ньюс, Лена, скажите нам о гигантских морских обитателях. Они должны быть куда больше 15 А мы же говорили про это. Кракены, спруты, которые корабли утаскивали. Корабли-призраки. Кто там плавает? Воплощенные души. Вот, про корабли-призраки это интересно. На самом деле, как таковых кораблей-призраков, как говорят, хранители, не существует. Есть технологии. Мощные технологии, оставленные нам, Прошлыми цивилизациями, которых, конечно же, мы не помним, есть некие места, в которых преломляется время. И вот преломление времени дает отсутствие законов физики, химии и всех остальных наук, которые существуют в нашем понимании. Когда эти когда в эти временные воронки попадают люди, они перемещаются просто в другое пространство, находятся постоянно, например, в океане в течение какого-то времени, но не понимают, что это, это столетие, не один день столетия. И затем они могут появиться в каком-то другом месте, люди могут их обозреть, затем они снова попадают в новую воронку времени и снова исчезают. Это вот так работает. Я тоже там какие-то мистические вещи пыталась там повыспрашивать. Они говорят, что это технология, наука скоро выговорит. Они сказали, что какое-то количество ученых уже научилось таким образом перемещать предметы из одного места в другое. Когда эта технология будет возвращена целиком и полностью, то тогда будет у нас, помните, как Алиса... Вот это с милофоном, не помню, как фильм назывался. И там у них была просто дверь, они входили в одну дверь и появлялись в другом месте. Вот эта самая машина времени, она в принципе существует уже сейчас. И вот эта технология пользуется для кораблей-призраков, так, так называемых. Наташа Старостина, Лена. Мы выбираем свою внешность до прихода на Землю или просто генетика? Чаще всего это генетика, но... Нашу внешность могут выбрать наши родители. Если родители определяют, на что или на кого должна быть похожа вот эта личность, то ДНК-клеточка в соответствии с... И хромосомки все, да? В соответствии с желанием вот человека, который носит ребенка, он может его сделать таким, как он хочет. Но так как мы не пользуемся этой, этой частью нашего знания, следовательно, мы получаем человека, похожего на себя и на наши прошлое поколение. И это честно с точки зрения, это, например, нашего рода. Хотя знаю много людей, например, сейчас очень много девочек есть на Ирину Олферово потому что нравилась эта барышня... И многие мамы прям на нее заглядывали в тот момент, когда были беременны. И потом в каком-то варианте этот, эта вибрация она воплотилась в ребенке. Либо вот я видела, например, несколько детей, которые очень похожи на Костолевского, тоже поразительно. Причем мама, папа совсем другие, и папа иногда борчит, но мама была влюблена в него, и так получилось. <зас> ну, много вариантов таких есть, да. Настя Цветкова, да, Светлана. Спасибо за подсказки. Надеюсь, что через недельку будет переезд на новую квартиру к морю. О, это здорово. Шите, картиночки, фотографии где-нибудь. Очень интересно посмотреть, как вы устроитесь. Светлана, моя мама продаст в этом году свой дом. Если она не будет цепляться за старые истории, то обязательно продаст. Если у нее возникнет необходимость в том, чтобы сохранить свое гнездо дворянское, ни за что не продаст. Для того, чтобы его продать, этот дом, нужно первое, что сделать, вынести все семейные реликвии. Если вы вынесете семейные реликвии, то вы очень быстро найдете хозяина для этого дома. Возможно, там неделя-две это быстро произойдет. Алекс Ньюс, можно ли посетить такую же планету, как наша? Можно, но для этого нужно иметь определенные разрешения. Мне таких, например, разрешений не дали. Очень хотелось тоже, когда я узнала о том, что с другой стороны Солнца кружится, такая же планета, как наша, и мы ее не видим, ее только математически рассчитали наши замечательные ученые. Очень хотелось на нее посмотреть. Спросила, они сказали, если ты туда переместишься, то обратно уже не вернешься. Возврата нет. Я не отказывалась, но меня туда не Время не пришло. Поэтому, может быть, как-то виртуально можно. Я этого еще не пробовала. Наиля Гулиева, султанит мой камень нет, не ваш. Если вы возьмете такой камень, то у вас будут периодически появляться нотки высокомерия. А на этой почве мы теряем очень много хороших взаимоотношений с людьми. Будьте аккуратны. Светланка, стоит ли мне переводиться на дистанционное обучение или искать другой университет? Не надо другой университет, вам пока рановато. Вот Лучше дистанционно, но в этом университете. Если вы корочку этого университета получите, то у вас будет какое-то очень интересное развитие вашей истории. Более мощная. Извините. Нормина, Могу ли сменить работу в этом году? Как правильно загадать это желание? Это не желание, это запросы. Как раз на восьмом курсе школы, школы Ангелы мы проходим эту историю, как выдавать запросы и как принимают запросы. И Вообще, что такое запросы? Сменить работу в этом году... Он говорит, что неправильно в данный момент времени, а возможно будет правильно только в... после октября. Ноябрь, ближе к Новому году, он говорит, что там будет подарок и будет более спокойно восприниматься перемена. Но вы сами решайте. Да. Екатерина Бажанова. Вопрос все время улетает. Лена, не можем с дочкой опять улетел. Но мои извинения, Екатерина, дорогая. Самое, самое неприятное, что пробовала разные вариации, в том числе заходить с другого аккаунта сюда, в трансляцию. У меня получается, что я вижу точно те же вопросы, как тут. И только когда останавливается трансляция, потом я могу увидеть все вопросы. Поэтому вот так. Алекс, Ньюс, в данный момент чем заниматься? Что говорят хранители?» «Саша, вы уже выбрали род занятий? Они уже говорят с вами напрямую. Я там лишний человек, лишний элемент». «Ирина Иванова нашла монетку новую, две гривны. Она была покоцанной, положила в кошелек. Это хорошо или не очень?» Вот, с монетками. Очень интересно. Когда вы находите монетку, обычно постарайтесь сделать так, чтобы она не попала к вам в кошелек сразу, мгновенно. У нас бывают такие странные истории, которые люди некоторые чудят на деньги. Зачем они это делают, я не знаю, но чудят. Так вот, когда вы кладете непроверенную монетку, вы можете... Как приток получить огромный, если потеряна из кошелька с притоком, так и отток огромный, если потеряна из кошелька с оттоком. Прежде чем положить ее, нужно сначала а, желательно либо искупать в соли с водой, либо положить на соль на какое-то время, и затем можете спокойно класть в кошелек. По крайней мере, у меня такая информация, не знаю, как вам понравится или не понравится. Любовь Симона, стоит ли сейчас продавать квартиры, которые достались от бабушек? Нет. Пока бабушки там находятся, бесполезно продавать не дадут. Когда бабушкам исполнится и такой срок подольшой. Притом больше восьми лет Пол говорит, что потом уже можно будет что-то реализовать, а сейчас можно туда запустить других людей, чтобы они там меняли энергию. Оля Баркала, стоит ли мне наставить наведение новой краски в салон? На введение да, новой краски в салон не очень понравится кому-то. Будут спорить, <смех> будут спорить по поводу этой вашей краски. Владимир Якушенко, здравствуйте, дорогой Владимир. Оля Новицкая. Была на могиле подруги в родном городе после ухода с кладбища было ощущение, что за мной кто-то идет, даже шаги с дочкой слышали, но за спиной никого не было. Что это, как вести себя в таких случаях? Когда вы идете на кладбище? Перед тем, как войти, пожалуйста, сделайте тот ритуал, который сообразен вашей конфессии. Если вы христианка, перекрестились, потом пошли. Если вы мусульманка, раскрыли ручки, сказали свои слова волшебные, пошли. Если вы ни во что не верите, постойте несколько секунд, просто постойте, и входите туда. Дело в том, что вы идете в то место, где живут фантомные образования. Фантомные образования очень любят почтение и уважение. Вот этот ваш жест любой будет им давать понимание, что вы пришли с миром. Первое. Второе. Когда вы побывали на могилке, что-то сделали там. После этого ваша задача, Обязательно на этой же могилке поблагодарить не только того человека, который там лежит, то, ту душу, точнее, которая там лежит, но и все полностью, что вас окружает. Просто благодарю за то, что я тебя, например, знала, за то, что мы столько времени чудесных, волшебных провели, были знакомы. Благодарю всех-всех-всех. После этого обычно, если у вас осталась водичка, еще что-то, обязательно вылейте ее куда-то. С собой не забирайте ни бутылки, ни воду, ни что-то еще, кроме своей собственной сумки. Когда идете дальше, если вдруг чувствуете шаги за спиной, остановитесь на мгновение и скажите «Господи, благослови душу, Благодарю за то, что я это услышала. Ни в коем случае не пугайтесь. Просто вот что-то подобное скажите. У вас свои слова возникнут в голове. То есть вы останавливаясь, отдаете вот почтение человеку за то, что он был. И вот сейчас у него есть возможность фантомным образом посещать других людей. Быть фантомом очень тяжело. Это феноменально трудная задача, и фантомы, они очень страдают. Именно поэтому их рисуют пугающими всех других, хотя они ищут помощи. Ваша маленькая благодарность и ваше почтение вот в, этом, в этой остановке на несколько секунд будет давать хорошие результаты и облегчение этому фантому то, что вы услышали, и он будет счастлив тому, что у него есть возможность сказать им, «Ребята, вот меня услышали, значит, я могу уже туда стартовать, я туда хочу». Такой момент. И последний обязательный момент, когда вы приходите после кладбища, мойтесь сами, полностью мойтесь, пожалуйста. И обязательно все вещи, которые были на кладбище, снимайте с себя, стирайте, прохлопывайте хорошо, если зимняя одежда, то грейте на солнышке. Тогда вы снимете все вот эти энергии, которые вам не принадлежат. И, конечно же, рядом не будет скоропостижных смертей никогда, никаких Такие Таким правилом меня научили. Я просто вам рассказываю, чему меня научили. Может быть, вам тоже это пригодится. Лена Посетевич, в офисе за моей спиной висит картина «Водопад». Слышала, что это неверно. Да, обычно фонтан нужен для того, чтобы была, был приток энергии. То есть снизу вверх, тогда приток. Так же, как идет у нас энергия по телу. С первой точки, с точки G и до точки выхода, что называется, до родничка нашего. Если таким образом расположено, то тогда мы получаем очень много и финансов тоже. Если это водопад... То это успокоение чего-то. Ну, вот фэн-шуи, кстати, тоже они очень любят подобные вещи. Хотя любят такие штуки мельницы. То есть те вещи, которые мы можем самопроизвольно завести. Если водопад будет с мельницей, это вот так. Андрей Попов, здравствуйте, Андрей. Вера брезгина, будет ли у меня замужество? Но опять же. А юноша вам прописан, а вот захотите вы или не захотите это уже ваша история, как вам интересно будет. Марина да, мой сосед отошел от пьянки, помогает нам. Чувствую, мы с ним в рыцарском турнире участвовали и нанесли друг друга увечья, до сих пор в боевом состоянии. Вот. но вы, тем не менее, научились его приводить в состояние гармонии с самим собой, за что вам низкий поклон, вы умница большая. И нашли правильные слова и правильные вариации. Молодец, сосед, дай бог ему подольше быть в этом состоянии. Давайте попросим, дадим запрос. Да? Ольга Прейма, два дня назад под дверью обнаружили обнаружила под покрытием мелкие камешки и песочек. Вымела, выбросила, не зацепливаясь. Врагов нет, есть, есть недоброжелатели. Забыть, забыть. У нас... Всякое разное бывает. Например, я тоже постоянно выметаю из-под своего коврика всякие камушки и все такое прочее. Знаете почему? Аларчик просто открывался. У нас есть замечательные уборщицы, и когда им лень убираться, они все под наш коврик и как это заметают, чтобы им это все не тащить, куда-то не убирать. И вот они там замели и им спокойно. Я поднимаю коврик и им обратно туда все это дело выметаю, им приходится потом выметать. Я правда ничего не говорю, но потом они так не делают. Вот и все. Так, угу. Василий Миронов. Так, мы сейчас машину времени изобретут, а фильм назывался "Гости из будущего". А, да, "Гости из будущего". Спасибо большое за. О, да. Андрей Паков, плохой звук, очень тяжело слышать. Интересно, а у всех плохой звук? Или только у вас? Попробую говорить погромче. Татьяна Москва, здравствуйте, Танечка. Руслан Гасиев, мое почтение, возможно ли сейчас минутку пообщаться с моим хранителем? Очень много вопросов к нему. Хотелось бы определить некоторые движения. Благодарю. Есть ли возможность общения тета-тет? -а -тет? Конечно, есть. Если да, мы очень часто общаемся с это-тет. -а и если вы вдруг захотите пообщаться, есть такой сайт лена ру, там есть страничка «Контакты и благодарности». И вот на этой страничке есть номер WhatsApp-телефона Валерия Евгеньевича, если вы с ним свяжетесь, он вам расскажет расписание и можем пообщаться. Так мы делаем достаточно часто, и я отключаюсь, и вы разговариваете с вашим хранителем. Наташа Далматова, какие еще будут приобретения недвижимости в моей семье? Если я сейчас правильно слышу, домик на море вам хотят организовать. Причем, я так понимаю, не приобретение, а какой-то то ли подарок семье, то ли еще что-то. еще две квартиры должно быть. Дом не рекомендует, хотя дом в программе мальчика, какого-то мальчика есть. Оля Коржевская, в чем причина болезни дочери сейчас и есть рекомендации по лечению от ангелочка? Вообще интересный случай. Знаете, я не понимаю, почему он это все рассказывает. Он очень много говорит, очень быстро. И если... Я даже не успеваю обрабатывать информацию, мои извинения. Очень... Причем половина он говорит, почему-то на языке очень похожим на греческий. Если... Иногда бывает так, что можно вывести в другую страну человека, и он там выздоравливает. Попробуйте в Греции корни поискать, что там нужно сделать. Потому что сейчас вот, знаете, очень интересно, в Грецию сейчас переместился мистический центр мира. И август, сентябрь, октябрь эта страна будет исцелять, излечивать. И причем в разных вариантах, не только физически, но и ментально-духовно тоже. Тот, кто в этот период побывает в этой стране, тому очень-очень повезет. Он получит мощный иммунитет на будущую жизнь. Имейте в виду, возможно вам это нужно. Алекс Ньюс, правительство Москвы. Я уже пробовал устраиваться, зачислили в резерв. Стоит туда снова устроиться? Если вас в резерв устроили, значит, у вас уже некоторые моменты продуманы. Когда придет время, вас просто позовут. Наталья Вельянова, Были ли у нас связи в прошлых воплощениях с моей подругой Татьяной? И кем мы были друг другу? Были очень интересные связи. Интересно. Почему-то показывает двух мужчин на лошадях и с харугвями. С Что это значит, сами решайте. Наташа Далматова, положительно ли мой муж сдаст на работе зачет? Он спрашивает. А ему нужно положительно сдать при любых обстоятельствах? Какой странный совет. За четыре дня до сдачи, говорит, надо напиться, <смех> а потом отойти и в этом состоянии, на состоянии стресса идти на сдачу. И тогда, говорит, все получится. <смех> Мои извинения иногда были, странные ответы. Вера Брезгина, периодически сын и я видим во сне умершего 13 лет назад мужа. Что он нам пытается сказать? Он вас от чего-то оберегает. Нужно... Очень далеко говорит. Вот, знаете, у меня как под водой такой бу-бу-бу-бу. Я не могу ответить на этот вопрос. Оля Коржевская, стоит ли дочери переезжать на ПМЖ к отцу? Ну, трудно ей там будет. Если она готова, то к трудностям, то пускай преодолевает. Земфира. Земля же плоская. Что ж вы так. И странно мыслить это, знаете, вот в нашей э, космической среде очень сложно плоским объектом. Вот плоский объект, да? Вот. Э, он не держится на орбите, он находится в состоянии все время дополнительных вибраций. Вот смотрите, я могу в любой момент, вот если я возьму четкий предмет, что мне взять? Четкий предмет. А, ну вот, я возьму отбил. Вот если я возьму четкий предмет, как бы я его не двигал, он будет двигаться здесь полностью, да? А вот если я возьму плоский предмет, у него более мощная вибрационная зона. Поверьте, планета в таком состоянии, она не может состояться, как планета. Это будет диск, который будет вот так вот кружиться с него, и все время будет нарушаться. Вот это магнитная основа нашей планеты. Другое дело, что наша Земля не, не абсолютно круглая, а вот если вы возьмете картошку, вы поймете, что она вот и имеет свои выпуклости и еще что-то. То есть, если лимон растет вот продолговатым таким и ровным, да, достаточно, то вот картошка она имеет под прессом Земли, она может иметь свои выемочки. Вот тут точно так же: все наши планеты, они не абсолютно круглые, просто они имеют какие-то свои эллипсоидные вариации. И вот благодаря этому мы можем из какой-то точки видеть как плоскость. Вот и все Ох! Да. Марина Джигурда. Хранители дорогих наших ангелов не обиделись ли на меня за мой шаловливый филитон? Они порадовались. Поверьте, хранители имеют точно такие же характеристики, как мы сами у них четко продумана их вот эта структуризация души. Есть точно так же, как у нас, логика, юмор, другой, другой тип мышления, ладно, не буду сейчас раскладывать по нейрохирургии, да, как они там это делают. Вот, просто каждый элемент души, каждая эмоция у них тоже такая же, как у нас. И поэтому порой характеры тоже есть свои, и поэтому порой они тоже любят шалить. Они, знаете, вот Карлсон списан с какого-то очень мощного хранителя, который тоже «я тебе куплю тысячу люстр и пойдем пошалим». Малыш, это происходит. Марина Ухорская, повторно, «возникли проблемы с холодильником. На этой почве возникло желание отправить мужа учиться в этой сфере. Стоит ли их туда направлять направляете?» Ваш супруг очень талантлив в технике, чем больше он будет знать и, тем более, и чем больше у него интересного будет в жизни, тем больше он будет направлен на что-то и чудеса его жизни начнут происходить. Так, Наташа Далмат, Валена, поясница болит уже одну неделю, что я сделала неправильно или просто простудила спину? Проверьте, пожалуйста, матрас, на котором спите. Что-то там неправильно, потому что когда вы лежите, у вас неверно лежит ваша спиночка в этом момент. Вы знаете, бывают такие на матраснике. Пожалуйста, найдите на матрасник и сверху на ваш матрасик положите. Спина сразу перестанет болеть. Это не это не невролгия, говорит. Это говорит именно неправильное положение во время расслабления. И расслабление я знаю только одно, это когда мы спим. Может быть, у вас еще какое-то расслабление есть? Тогда его тоже посмотрите. Алекс Ньюс, Какой из жизней я отбывал заключение и за что? За неповиновение магистру. Какая, не знаю. Но вот такая история была. Вы собрали каких-то... Боевых товарищей и решили взять власть в свои руки. За это вас посадили в как они называются? подвал, да? подвал да. более коржевская. Иду на удаление зуба мудрости. Ох ты, улетела. Надежда Шпека, после вашего общения у меня много отсеялось людей. Я сейчас у себя чувствую вазой, а не урной. Мне стало легче дышать, огромное спасибо. Это такое счастье когда начинаешь себя чувствовать базой, и когда в тебя цветочки ставят вместо того, чтобы плюнуть, простите за мысли а, Так бывает, у меня тоже много таких вариантов было поначалу. Люди сливали много очень интересной информации, интересной для меня, как для писателя, но достаточно сложной для меня, как для человека. Поэтому мне приходилось периодически вот, самоочищаться и потом в конце концов так самоочистилась, что <смех>, они отсеялись и нашли себе другие урны. Это радует. Это всегда радует. Так, Балди, Балди, Гре, Ой, извините, пожалуйста, я плохо читаю по-английски. Что скажете? Я не понимаю, что именно вы хотите услышать? Вопросы? Не очень понимаю, что вы хотите услышать? Андрей Попов. Каждый день в моем доме ломается одна вещь. Иногда совсем странные... Ох ты, Андрей, мои извинения, улетел ваш вопрос. Кадя Чичилова. Здравствуй, Катюша. Привет всем там. Алина Гатаулина. Кажется, рядом со мной очень своеобразный ангел-доктор. Когда болею, приходят странные способы лечения, иногда, он помогают. И как еще улетело до да, странных докторов, с нами рядом всегда много. Так, Василий Миронов, у меня нормальный звук. Спасибо большое, что вы ответили. Наиля Гулиева, очень люблю золотые украшения и драгоценные камни. Сапфир, да, это ваш камень. Чем дороже, тем лучше. Алекс <laughs> Ньюс, есть ли сейчас на Земле люди с крыльями размером с трикозу, так называемые феи? Есть. Э, средняя полоса Европы вся усыпана этими существами, но они научились быть хамелеонами, и они с большим удовольствием подстраиваются под окружающую среду, их увидеть практически невозможно. Но это, это правда. Я думала, что мне рассказывают сказки, но показали, показали такое существо. Мне, могу сказать, что меня веяло ужасом, когда мы их видим, они включают какую-то гипнотическую технику, благодаря которой вот у тебя определенная волна прокатывается. Ну, как мы же знаем, есть низкочастотные волны, есть высокочастотные волны, там, ультразвук, инфразвук. Вот определенным звуком они владеют просто взглядом. Было страшно. Но они, но видела, есть такое существо. Марина Богатырева. Ох ты, улетела. Ага. В каком году у меня появятся детки? Наталья Верьянова. Говорит, что в книге жизни написан 21 год или 20 год. Не очень понимаю, но, в общем, где-то начало 20-х годов. Татьяна Голдберг, здравствуйте. О Юля Бой присоединилась. Здравствуйте, Юленька. Марина Богатырева, стоит ли мне продолжать общение с бывшим мужем? Если в качестве друга, то стоит. Если в качестве мужа, то подумайте много раз. Нельзя вступать в одну реку много-много раз. Ничем хорошим не заканчивается. Ирина Кулина, я и Дагомыс как-то связаны или будем? А, вообще для вашего любимого в Дагомысе есть вариации, связанные с... Как это сказать-то? Отдача знаний другим людям, то есть некие семинары. Вот что он там делать будет и как, это неизвестно мне. Но как-то, видимо, если вы будете рядом, тоже понятно, что будет, будете связаны. Есть еще одна часть жизни, но о ней мы поговорим при встрече. Я еще не теряю надежды на нашу встречу. Оксана Петушкова, здравствуйте. Наташа Шевелева, скажите, пожалуйста, мой будущий партнер по работе, Эля, что скажут мои хранители? Они говорят, что с, э, у Эли только один момент есть интересный, это э, иногда, не всегда, иногда желание сбросить свою часть работы на кого-то. Поэтому если вы, опять повторюсь, много раз это говорю, если напишите что-то типа должностных обязанностей, у вас все будет интересно и хорошо. Марина Богатырева, получится ли у меня в этом году попутешествовать за границу Казахстана? Если вы дадите такую, такое задание вашим путешественникам, конечно, они вам устроят. За пределы это будет интересная страна. Инесса Аниченко, добрый день. Не могу продать дом. Что делать? Чтобы продать дом, нужно пройти пять этапов. О них. Сейчас не расскажет. Это нужна более камерная обстановка. Знаете, единственное, что могу вам посоветовать, попробуйте... Ко мне на встречу вы не пойдете, говорит. Поэтому попробуйте сами взять ручку и пописать с вашей точки зрения, что вам нужно сделать, чтобы продать дом. Тогда, возможно, вы напишите то, что действительно нужно. Какую бы глупость вы ни написали, выполните ее. Даже если вам скажут пойти и плюнуть на крыльцо, извините за мысль, сделайте это, значит это привлечет того, как нужно. Иногда бывает, какой-то какой дур сделаешь, и у тебя все в жизни меняется. Поэтому, пожалуйста, слушайтесь. Лена Федотова, будут ли перемены на работе и какие? Ну-ка, Какие перемены? Говорить, что на вас больше работы навалят. Кого-то сократят и вам отдадут эту работу. Лена, желаю вам успеха, солнечного состояния. Нам так здорово находиться на ваших трансляциях. Спасибо, Саша. И я вот уже читала ваши письма насчет дополнительных трансляций, обещала их, но сейчас, к сожалению, не могу. Сейчас такое плотное время идет, параллельное. Восьмой курс, он очень много у нас у всех отнимает времени, сил и энергии, потому что благодаря этому восьмому курсу мы с вами потом всю оставшуюся жизнь можем путешествовать не только по миру, а вообще всегда, когда захотим. Виола лунная, Леночка, можно ли мне носить славянские обереги? Работают ли покупные или только изготовленные на заказ? Сейчас на шее самостоятельно заряженная луница подходит она мне. Дорогая виола, вы всегда четко знаете, что вам правильно. У вас рядом хранители. Если вы это одели, значит, вам уже оно санкционировано небесами. Пожалуйста, носите, только смотрите свои периоды. Вы четко это прочувствуете. Спасибо за лайки, очень приятно. Благодарю вас. Оля Баркалова, повтор для чего мне Дтп ехала на похороны? Человек не хотел, чтобы вы видели его в гробу. Человек хотел, чтобы вы помнили его таким, какой он есть без вот этого последнего, без последней точки. Есть очень много душ, которые не хотят, чтобы мы их видели вот в таком конечном итоге. Они хотят жить дальше а в нашей памяти, они живут дальше, если мы не видим их вот в этой конечной точке. Мне, например, очень трудно было забыть маму вот этот гроб у меня стоит перед глазами, просто эта картинка, что мы, мы сильно осиротели. Понятно, все сиротеют, когда родители теряют, особенно маму. И вот мы ехали около получаса, и вот эта картинка этой езды, она мне возвращается все время, возвращается, возвращается, возвращается. И поверьте, если бы ее не было, я была бы более счастлива, она по-другому отпечаталась бы в моей жизни. Но я знала, что мне это нужно пройти, поэтому... Так. все, я немножко расчувствовалась. Не буду сейчас вытираю эту картинку из головы и идем дальше разговаривать. Да. Так, Екатерина Бажанова. Не можем с дочкой Машей определиться, куда пойти в музыкальную школу, на танцы, гимнастику, на гимнастику, рисование, на... Как сталкивается с трудностями, быстро сдается и не доходит до конца. Это что ей во благо? Ей во благо преодоление трудностей. Поэтому возьмите самое трудное направление и туда стартуйте, и тогда у вас будет такой оловянный солдатик, который сделает в жизни все, что захочет. Алекс Ньюс, каким путем решать вопрос с жильем? Поступать на работу в правительственные органы, и потом <смех> это все быстро решится. Юля Бой, как у вас дела? Как лето? Привет из Аль. <смех> у нас все хорошо, мы учимся. Вот, вы, кстати, тоже где-то там учитесь, но пока замерли. Ждем вас очень. Так, Елена Пусюкевич, С сентября нумеролог Джулия советует так. Я не прочитала. Ладно. Потому что нет продолжения. Так. Ага. Наталья Верьянова, Лена Снится, покойная бабушка молчит, но смотрит так, что хочет что-то сказать, что она хочет мне передать. Это ваша задача понять, что она хочет. Тот, кто вам произнесет, что хочет ваша бабушка, ваш враг. Я не хочу быть вашим врагом. А задача ваша понять самой, вы это поймете, вы девочка прозорливая. Наташа Старостина снится. А, так, улетел вопрос, так, так сейчас попробую. Что значит мой сон, в котором я просила покойного отца отсудить для меня квартиру? В ней мы жили давно, 30 лет назад, она принадлежит давно другим людям. Папа послушал меня и исчез. У вас есть семейная реликвия, семейная ценность. Квартира к ней относилась, поэтому родители будут возвращать туда снова и снова, потому что они ее строили не как для других людей, а как для вас самих. Поэтому попросите прощения за то, что произошло, и пускай это останется в истории. В истории, да. Виктория Харьковская, здравствуйте. Любовь Семенова, я, я живу в квартире бабушки постоянно что-то ломается, то на кухне, то в ванной, как договориться с домовым, договоритесь с бабушкой. Первое. Устройте пир бабушки. Бабушка очень любила самоприготовленный хлеб. Если вы не умеете хлеб готовить, то купите готовую квашню, пожалуйста, и приготовьте хлеб. Затем садитесь за стол и приглашайте. Кроме себя еще два прибора. Я рекомендую делать без людей дополнительных: два прибора, и две тарелки воды налейте. И вот там и рассказывайте о том, что вы живете там временно, не временно, какой, какой срок, что вам нужна помощь, чтобы все слушалось вас так же, как слушалось бабушку. Бабушка, значит, все, благословите ваш дом. И, пожалуйста, я хочу только добра в этом доме. Видите, я. Уборки произвожу, я тут вот вас радую. Скажите, что нужно еще сделать, и вы четко поймете. Иногда бывает так, что сидишь, раз глаза упали, ты видишь а, слой пыли где-то, который ты раньше не замечал. Пошел, убрал его, и у тебя все меняется. Такие вещи бывают, и они очень интересны. Татьяна Голдберг, какой курс школы Ангелов меня ждет? Пятый или шестой, седьмой или девятый? Благодарю мои любимые хранители. Танечка, не знаю. Это вы сами решите перед самым входом. Но то, что в сентябре вы у нас в школе запланированы, я это знаю. А вот куда запланированы, я не знаю. Буду рада, если вы придете. Оля Прейма, по вашему чудесному наставлению прокачиваю вторую чакру. В чем... Но в чем сбой? Смириться, мой дорогой, еще далеко. Не надо смиряться, надо работать, работать и еще раз работать. Иногда у некоторых людей проходит не неделька, не две недельки, не месяц, а иногда чуть больше. Появится обязательно. Земфира, Земфира, почему у меня в голове страшные мысли, уже устала? Ну мы говорили о том, что есть такая практика великолепная, как только кто-то там начинает разговаривать, это вам нужно первый курс нашей школы разобраться кто разговаривает тогда это я не рекламирую это я так гипотетически вот тогда вы точно поймете кто разговаривает и будете уже шутить с этими мыслями и они не будут казаться вам страшными андрей попов каждый день в доме ломается опять да что ж такое андрей Попова мне не дают ответить а хочется Елена Посюкевич, летела вопрос, жюри советует деньги держать дома в стеклянной банке. Как быть? Банковская система ненадежна. Ой! Пугать никого не буду. Про деньги банки я не спрашивала. Для меня это имеет такое второе значение. Я знаю, что люди не потеряют те, которые не боятся потерять, а те, которые боятся потерять, они потеряют. Думайте сами, как это все хранить. Точно знаю, что когда ты закладываешь в банку финансовую энергию, твой дом становится как на ладошке. И тут же находятся желающие эту банку унести в другое место и потратить на то, что им нравится. Поэтому думайте сами, находите варианты, это не моя задача советовать подобные вещи. Э -э, хранители, они... А для этого есть другая структура, о которой на десятом курсе будет говорить. Да, Наталья Иренов. Дом мамы стоит на древнем погребе. Помещиков в погреб никто не ходил. Есть ли там что-то ценное? Ну, у помещиков всегда ценности есть. Не знаю, нужно нужно оказаться в том месте, либо чтобы вы оказались в том месте, чтобы ответить на этот вопрос. Оксана Петушкова, скажите, пожалуйста, прописано ли у меня рождение ребенка в ближайшем... Ага. уже отвечали на этот вопрос в а, 20-х 20 годах. Аленушка Васильцова, благодарю за столь интересную информацию о Греции, был ответ другой девушки. Теперь поняла, почему весь месяц я ее рисую, и мне туда очень хочется попасть. Стартуйте. Все, кто туда попадет, тот будет волшебным образом вознагражден. Балдей, греховодников. О, Господи, да. Какие бывают именно. Предлагают операцию на коленный сустав. Как быть? Знаете, если вы... Сейчас не обратите внимания на свою ножку, то у вас дальше будут э, ухудшения. Но могу сказать, у вас два варианта есть. Есть волшебный крем. Рекламировать не буду. Не могу, уже много его рекламировала, хватит. И есть вот операция, два варианта. Что вы выберете, от вас зависит. Алекс Ньюс, у меня ощущение, что... Кое-кто из вашей школы мог летать в прошлых жизнях, будучи ведьмой. Вы плохо о нас думаете, Алекс, дорогой. Кое-кто из нашей школы мог летать в прошлой жизни благодаря крылышкам, которые он так и не смог закрыть в этом воплощении. Поверьте, хранители, советую вам посмотреть фильм, который называется «Майкл». Там Траволта в главной роли. И посмотрите на того ангела, которого там указали, показали. Вот ангелы, они такие есть, со всеми чудесами, со всеми очарованиями, разочарованиями, с запахами и все такое прочее. Очень интересно. Земфира, какие события меня ждут во второй половине года? Вы уже вступили в свои события. И, похоже, часть событий уже знаете без меня. Зачем мне вам их озвучивать? Так, Алекс Ньюс. Скажите мою профессию в Атлантиде или в Египте. Дорогой Алекс, вот такие персональные личные вопросы давайте не будем задавать, потому что это касается лично вас и всем остальным, это не очень интересно. Однажды начну немножко другого формата проводить трансляции. вот там можно будет все что угодно задать. А тут пока, к сожалению, буду отвечать не на все. Марина Багатырева, подскажите, пожалуйста, как быстрее нам с мамой продать дачу? Интересно, мы же ответили, да? Или мы не вам ответили по Такая же технология, как вот сейчас про дом говорили, про какую то с исторической ценностью рода. Наташа Далматова, Лена, я очень вам благодарна и ангелам за все ответы, за трансляцию. Пусть Господь вас хранит, люблю. Наташенька, взаимно, очень, очень рада и счастлива, что вы постоянно рядом и вы делитесь тем ценным, что у вас есть, вот теми вашими душевными качествами, энергиями и энергиями. Радостью жизни. Тоже стараюсь всем вам, ученикам школы ангелов, изо всех сил добавлять энергии той, которой я могу добавить, и которая мне позволяет добавлять. Каждый наш урок, вы знаете, он пропитан этими энергиями, и он их несет на зарядку добра, счастья, радости и исполнения чудес. Екатерина Бажанова не можем с дочкой Машей поделиться. Да, все, мы это сказали. Наташа Николая Питарова, здравствуйте. я пришла, Личвинская, здравствуйте. Почему моему сыну нельзя инвестировать в недвижимость или покупать квартиру, дом? <связывая> По-моему, на прошлой трансляции нам говорили о том, что лучше всего недвижимость ему иметь коммерческого назначения. Почему? Я не могу ответить, это нужно ему отвечать. Ваши хранители, к сожалению, он взрослый очень. Если бы ему было 3 годика там, или 5 лет, тогда нам бы ответили четко на этот вопрос, а так он уже взрослый человек и сам решает, что ему и как жить. И даже ваши советы могут ему не быть, не быть для ним, для него, будем говорить, ценными. Поэтому, к сожалению, вот такой ответ. Наталья Долматова, как мы опять встретимся? И ученики школы тоже? Конечно, встретимся. У нас есть много вариаций для встреч. В том числе таких, о которых мы не знаем и даже ожидать не можем. Но у нас сейчас подготовка, и эта подготовка тоже к чему-то большому. К чему я смутно догадываюсь? Я догадываюсь, но выдать, к сожалению, не могу. Хотя очень хочется. Знаю, что соберемся в какой-то точке планеты, и там будет очень мощный поток для того, чтобы что-то изменить. В каком смысле, тоже не знаю. Карашит Гурбанов. Мой ли камень-черный опал? Да. И с кем и кем мы приходимся друг с другу? с Таней Грищенко. Так, и информация закрытая. Можем об этом поговорить в чате школы Анджел. Нормина, повтор. Чему я должна научиться у Антона? Мудрости и терпению, особенно терпению. Виктория Харьковская, Лена, скажите, где лучше закончить школу, где учиться, или его ждет новая школа? У меня тишина. На этот вопрос без разрешения кого-то я не могу ответить. Лариса Морозова. «Мучаюсь уже несколько дней, живя с Патрицией и его доченькой. Хотелось бы соответствовать. Может, есть информация о моих прошлых воплощениях?» Знаете, Ларис, не надо так говорить, потому что ваше положение было немножко выше, чем у Патриции. Именно поэтому я не озвучила вам навстречу эту историю, чтобы они не мучились. Иду дальше. Лена Федотова. У меня завелись осы на балконе. К чему этот знак? О, после нашей практики коронавания, да, седьмого курса, многие становятся заклинателями насекомых. И это правильно. Будем об этом говорить. Ой, я не помню. Немножечко не помню. Леночка, учитесь вы сейчас или нет? У меня так стираются некоторые элементы. Если учитесь, то в понедельник у нас закрыта трансляция, и там как раз об этом будем плотно говорить. Иола Лунная, Леночка, стоит ли супругу сменить работу или род деятельности? Получится ли у нас создать небольшой семейный бизнес? Будет ли он приносить достойную прибыль? Достойную прибыль он приносить не готов, потому что вы оба первые, и вы, и супруг, вы не сможете друг друга работать, вы все время будете чем-то недовольны. Если будете довольны, точнее будете довольны только с посторонними людьми. Нет, сушит горло сегодня. Но если вы создадите ну, каждый по своему направлению, а потом по каким-то направлениям объедините эти дела, то у вас получится очень интересное, интересное совместное объединенное такое предприятие. Но на почве партнерства Ни одно и то же а партнерство. Так говорить не знаю, как на самом деле. Так, Ирина Иванова, в какие дни лучше брать или отдавать долги? И, знаете, вот тоже задавала такой вопрос, спрашивала, как же так, вот у меня там какой-то лунный день, там какая-то убыль, прибыль, а мне нужно кредит платить, вот как мне в этом быть? Они, они сказали, если ты наделала долгов, то отдавай в тот момент, когда у тебя появилась вот эта масса. Появилась, быстро отдала, и у тебя появляется радость жизни. Не важно, важно вовремя это все отправить туда, куда нужно отправить. И эти долги у нас не только материальные, еще и моральные тоже. Для долгов они говорят, нет времени и нет пространства. 2 часа ноль пять. Мне надо заканчивать уже 5 часов, да. А, да, а то у меня еще много уроков проверять. Наиля Гулиева. Кому и для чего дается болезнь эпилепсия? Наследственная ли это болезнь? Если да, по какой линии она передается по отцу или по матери? Вот это лучше спрашивать о генетиках. Хранители все вот эти удивительные, уникальные заболевания не называют наследственными. Они говорят о том, что их включают в определенный момент, в определенный возраст и при определенном психическом состоянии человека. Говорят, что приходит некий тумблер, раз, и она включилась. Потом через какое-то время некий тумблер опять можно выключить, но человек уже это может выключить только благодаря своим собственным энергиям, своим силам своей души и своего сердца и своим желаниям дополнительно. Потому что иногда нам включают сильную болезнь для того, чтобы мы научились что-то желать очень страстно, сильно. Самое страстное желание у человека, которое существует, это желание быть здоровым, желание быть любимым и только потом все остальное. Если сразу все остальное, это подмена, то есть кто-то на вас так сильно повлиял, что вы стали желать всего остального. Например, денег больше, чем здоровья. Это неправильная постановка вопроса. И так не бывает просто. Сначала ты, твое здоровье, твоя матрица, а потом весь окружающий мир. Хватит, говорит, три Хватит разговаривать, мы уже ждем, пошли книжку писать. Да, у меня у меня начинает отключение. Виктория Судакова, чем полечить руку шишка гематома? Берете соду, кладете на... Не на вату, а на бинтик, или... То, что такое, я сегодня слова забываю. Да, бывает. Вот, кладете ее на что-то, в общем, такое, лучше на, на бинтовую вот эту ткань, сверху бинтовой тканью водичкой поливаете и прикладываете. Очень быстро уходят и синяки, и все остальное. Ну, есть еще, конечно, специальные мази, приготовленные нам докторами. Их тоже можно посмотреть, но вот такой вариант будет быстрее, будет не только обеззараживание, а еще очень быстрая война вот этих грибков, которые образуются при ударе. да? И картинку рисую, описать а не могу. Все. Так 2.08. Еще немножко, хорошо, еще немножко, и я из эфира должна пойти. Так, скажите, пожалуйста, какой мой камень, который принесет удачу? Наташа Шевелева, по-моему, была. Наташа, сочетание четырех камней принесет вам удачу. Каких надо слушать дополнительно. Оксана Петушкова, скажите, пожалуйста, прописано ли у меня рождение ребенка в ближайшем будущем, во благо ли это мне? Вообще рождение малыша во благо вообще всегда, при любых обстоятельствах, даже если человек не хочет этого малыша. Это всегда благо, это всегда благословение неба, это всегда изменение обмена веществ в женском организме и красота внешняя и внутренняя красота. Чем больше малышей, тем более красивой становится женщины. Вот. Так говорят и хранители, и я тоже сталкиваюсь с тем, что для меня беременная барышня всегда самая красивая на этой планете. И я так смотрю, у меня столько нежности, столько чудес возникает по отношению к, к такому состоянию человека. И... По большому счету каждому, каждой барышне на этой планете это состояние прописано. Только кому-то один раз, кому-то два, кому-то двенадцать. Все зависит как раз от вот, этого, вот от этой всей истории. У вас тоже это состояние прописано, только чуть похоже. Когда похоже, не знаю. Спасибо за лайки. Наташа Долматова, телевидение прописано в моей истории, как работа, профессия Телевидение прописано в вашей истории. И вы это знаете, и лукавите, когда меня спрашиваете на эту тему. Вы можете сами начать эту историю. Я вот тоже когда спрашивала, я хочу в телевизор, я хочу в телевизор, они говорят, ты можешь в телевизоре быть каждый день. Я говорю, как же так? Я что, буду ведущей какой-нибудь... И вот там Они сказали, нет, по твоей воле. Не по воле редактора, а по твоей воле. И вот сейчас я могу, в принципе, каждый день быть в эфире. И обязательно найдется какой-нибудь человек, которому нужно ответить на вопросы, которому интересно будет послушать всю эту программу. Поэтому, пожалуйста, думайте сами, можете репетировать, начинать на Не буду говорить на ком. И идти дальше, где-то учиться еще буду, конечно, будете. У вас там еще 4 сертификата вам нужно забрать. Так, 11 минут, до 15 разговариваю и ухожу из эфира. Татьяна Голдберг, была ли я знакома в прошлых воплощениях с моими родителями? С папой, да, с мамой не совсем, рядом просто была. Наталья Аверилянова, буду ли я жить в своем доме на земле? Наташа, вы много о себе, много не верите в то, что может произойти. И чем дальше будете не верить, тем больше будет не происходить. Поэтому, пожалуйста, начинайте себе верить. Руслана, что меня ждет в любви? Если вы позволите себя любить, то вас ждут очень нежные, трепетные и взаимные отношения. Хотя вам периодически нужно бросаться тарелками, чтобы были более острые чувства. Очень интересно. Хотя говорит, что рядом с вами любимый есть. Я не очень понимаю, о чем речь идет, но он говорит, что есть. Мария Устим, мне приснилась мама на днях. Что она хотела этим передать? Что она видит вас и рада, что у вас происходят перемены в вашей жизни. Алекс нес: меня не любят домовые. Как их изгонять из домов? Саша, это будет взаимное изгнание. Если вы попытаетесь изгнать существо, которое живет в своем доме, то вы изгоните себя прежде всего из этого дома. Поэтому не рекомендую, с ними нужно договариваться. Это, знаете, как бывают такие большие какие-то бои да, на Земле. Вот ты вступаешь в этот бой, а потом понимаешь, что у того солдатов мало осталось, и у тебя мало. Вот положите всех солдатов, и дальше воевать нечем будет. А воевать хочется. Поэтому в этот момент все договариваются о чем то и получается гармония. Тогда никого не надо на смерть посылать, и все вот утро... и мир наступает, мир. Вот слово «мир», оно должно быть вашим основополагающим, если вы хотите дальше заниматься тем, что вы рассказали. Это будет очень интересная система. Так, Рашид, поехал за товаром. Буду просто слушать вас хорошо, Рашид. там ангелов, товароведов хороших дорогу. Наташа Далмат, а, улетела. Матвеев, Дмитрий, Дима, здравствуйте, давно не виделись. Андрей Попов, значит, не судьба, помочь не может никто уже несколько лет. Ах, Вот прилетел ваш э, вопрос. Ладно, буду думать, как отвечать на те предыдущие вопросы. Вопросов очень много, на сегодняшний день 416, но я думаю, что из 416 200 где-то есть. Вопросов? Угу. Так, вернуть не могу, к сожалению, Андрей Попов, но хорошо, сейчас выйду с трансляции, я найду ваш вопрос и обязательно на него отвечу под трансли... точнее под вашим вопросом вот в чате, как только он проявится, потому что несколько минут и проявляется этот эфир, имеется в виду. Леночка, можно ли снимать обручальные кольца на ночь, чтобы они и тело Меридиана отдохнули, влияет ли это на прочность отношений с людьми? Знаете, мы вообще потеряли наши обручальные кольца, но это никак не повлияло на наши отношения. Отношения, они в другом. Кольца — это просто такой символ человеческий, который нас ну, как бы соединяет. А вообще очень хорошо, когда тело остается без, вообще без железа на себе. Я, например, на ночь... Даже крестик снимаю, ложу его в определенное место в доме и сплю достаточно хорошо, потому что очень важно нам во время сна иметь очень спокойное течение в нашем организме. Если крестик не на цепочке, а на веревочке, и он... сейчас не очень приятная вещь для некоторых. Если он без распятия, то, пожалуйста, в нем спите. Если с распятием, очень аккуратно. Так, о, уже 2 часа 16 минут. Время пришло завершить прямой эфир. На этом завершаю. Благодарю всех за то, что вы пришли, за то, что задавали вопросы. Буду искать время для того, чтобы с этой трансляции еще ответить на те вопросы, на которые не смогли ответить, которые улетели. С вами была писатель эзотерик Лена Воронова и школа ангелов почти во всем составе. Благодарю вас всех, пришедших на этот эфир. Хорошей вам погоды, солнышко побольше и прекрасной... Следующей недельки августа. До встречи. В следующую субботу. В это же время на этом же месте.